Здравствуйте, с вами Тамара и сегодняшний расклад для рыб на вторую половину мая 2021 года. Ну что ж, мои дорогие, начнем. Под колодой, под колодой у нас карта башни. Ну что ж, карта башни – это неожиданность, это как, вот знаете, гром среди ясного неба, что-то может случиться. Что случится, мы, конечно, посмотрим в других картах. Это когда что-то разрушается в нашей жизни, какие-то структуры, иногда отношения разрушаются. Падают люди, видят, люди уходят от нас, мы уходим от кого-то, работа, может быть, закрылся неожиданно, офис, что-то такое, знаете, неожиданное, вот как этот вот удар молнии. Но часто я говорю об одном и том же, что помните, что только те структуры разрушаются в нашей жизни, у которых нет крепкой основы, то есть оно бы все равно случилось, может быть, не сегодня, так завтра, поэтому надо как бы собраться и помните, о том, что на руинах всегда растет новая трава, новые цветы, поэтому что-то новое, жизнь пробивается, что-то новое. Когда уходит старое, новое приходит на его место. Давайте посмотрим, как эта карта проиграется с основным раскладом. Тема двух последних недель мая для вас «Десятка посохов». Предпоследняя неделя «Восьмерка мечей». Паш Мечей, Карта Смерти и Туз Пентаклей. И последняя неделя мая для вас Карта Императрицы, Тройка Кубков, Рыцарь Пентаклей и Туз Мечей. Тема, тема, тяжести у вас, то есть, либо очень занятая будет, занятой период будет, то есть, работы много будет, и дома хлопоты, хлопоты какие-то, будет такое чувство, что на вас все навалилось, вот эта вот тяжесть, и вот-вот я надорвусь, как бы, и поэтому карта номер 10, говорящая о завершении цикла, и говорит о том, что пора скидывать эту тяжесть себя, иначе на самом деле надорветесь, слишком много в на себя может быть какой-то ответственности э умейте делегировать, умейте просить о помощи, то есть, если на работе у вас столько на вас навалилось, значит, надо как-то распределять обязанности, и если это дома тоже вот так вот много хлопот, значит, ваши домочадцы должны вам помогать каком-то, но в любом случае надо вот этот вот груз себя как бы освобождать освобождаться от этого груза. Часто этот груз бывает у нас на душе, то есть тяжесть на душе. Вот по этой карте, тоже каким-то образом надо избавляться от этой тяжести. Тяжесть на душе у нас бывает от какой-то, от вины. Может быть, мы чувствуем себя виноватыми по отношению кем-то. От обиды, обиды за несправедливость, может быть, кто-то несправедлив был к вам. Но часто мы вот это вот обижаемся на кого-то или еще что-то, на другого человека, поэтому. Иногда мы сами себя накручиваем, поэтому, может быть, как-то надо еще раз поговорить с этим человеком, может быть, там и нет никаких таких серьезных ситуаций, то есть, скинуть с себя вот этот вот, разобраться в себе еще. А... Первые, ваши первые две карты на предпоследнюю неделю, восьмерка мечей, паш мечей, ну, все такое, знаете, острое, острые, острые какие-то конфликты могут быть, какая-то переписка может быть, какие-то обмен колкостями, и не видите вы выхода из этой ситуации, то есть, что делать дальше, как будто бы, в общем-то, вы знаете, выход часто есть, мы просто боимся в нем признаться себе. То есть бывает так, что мы говорим «я застрял в этих отношениях». Ну, в общем-то, никто насильно никого не держит. Поэтому вы же не в тюрьме, правильно? Именно в физическом смысле слова. Поэтому, да, выход есть. Просто мы иногда боимся себя признаться в этом выходе. Это не то, чего мы хотим. Мы, конечно, хотим, чтобы ситуация изменилась. Но если она не изменяется, значит, надо брать на себя ответственность вот эту вот и смелость, скорее всего, и э, принимать то решение, которое, может быть, вам не очень нравится. Вот так вот по этой карте. То есть, в общем-то, дор дорога открыта, путь открыт. Э, надо только снять повязку, вот этот вот страх, избавиться от этого страха, от дискомфорта и как бы э, двигаться вперед. Я думаю, что вы и так и сделаете, потому что тут же карта смерти, это карта, когда все меняется, это карта трансформации, серьезных изменений, что-то совершенно уходит из нашей жизни, отмирает, для кого-то это отношения отмирают, для кого-то это что-то на работе, вы уходите с работы, я забыла сказать, что точно так же может быть ситуация на работе, вы постоянно обмениваетесь колкостями, может быть, с вашим начальством или с коллегами, вам там некомфортно, и вы говорите, я в безвыходном положении, то есть есть, в общем-то, есть выход, то есть это хлопнуть двери уйти, но начинается тогда вот эти «но», «но», «но тогда кто мне будет платить зарплату, у меня нет другого», но выход-то есть, это просто вы боитесь признать себе его, считаете, что как бы дверь-то открыта, вас насильно там никто не держит. Я думаю, что э, все-таки разрешите эту ситуацию, именно вот таким образом уйдете или уйдете кого-то, вот вам и карта башни. Оно все как бы в ту же тему, либо уйдете с того места, где вам было некомфортно, либо уйдете с отношений, которые вам были некомфортны. И смена статуса говорит о том, что были, например, муж, были жена, стали свободным человеком, были работником вот этого офиса или этой компании, теперь вы свободный человек или работник другой компании, может быть, вы или своего бизнеса, владелец своего бизнеса. То есть все меняется, трансформация происходит. Смена вашего статуса. А, причем, знаете, зато нет никакого вопроса с деньгами. Если вы ушли с работы, может быть, вам выплатят вот эту вот какую-то 13-ю зарплату. Я не знаю, может быть, какие-то дивиденды получите, если вы ушли из бизнеса. Может быть, вам выплатят а, ту сумму, которую вы вкладывали с отношения, если ушли, то тоже вы не без... с одним чемоданчиком. Тут тоже хорошее финансовое обеспечение, потому что Туз Пентакли – замечательная карта. Это неожиданное, кстати, получение денег. Это может быть, например, выплаты по страховке, по которой какой-то, можно получить наследство. По этой карте или вдруг вот на самом деле подали заявление на уход а вам посчитали оказалось что вам компания должна какую-то крупную сумму еще тоже так очень приятно еще это покупка если вы ушли может быть вы купите себе дом купите себе машину это вот такое крупное вложение тоже как бы очень все позитивно по этой карте последняя неделя не такая как бы драматичная как предпоследняя у нас карта императрицы Императрица это, во-первых, она у нас постоянно беременная, так что для кого-то из женщин, может быть, вы узнаете о беременности, для мужчин, может быть, ваша подруга, ваша жена, ваша партнерша по жизни, вы узнаете, что вы ждете, ждете ребенка. А вообще еще карта императрицы это карта, управляемая планетой Венеры, то есть говорит о красоте, то есть кто-то из женщин решил, может быть, если вы женщина и ушли вот из отношений, то тут полностью погрузились в себя, я самая красивая, поменяли имидж, сменили прическу, сходили на маникюр, на массаж и как-то, знаете, прибодрились, друзья тут же окружили вас, начали выходить в свет, начали развлекаться, ну и для мужчин, как бы, я я думаю, что, может быть, вы встретили вот такую вот красавицу, императрицу, которая для вас вот, самая красивая женщина, хорошая мать, хорошей женой будет тоже. Так что тут вот какая-то вот красавица может объявиться в вашей жизни. Причем среди друзей как-то во время какого-то празднования вы можете познакомиться с этой женщиной. А раз она императрица, она еще, знаете, то есть, может быть, либо должность у нее какая-то такая важная, либо у нее свой бизнес, она как бы вот во главе этого бизнеса, тоже вполне возможно, может быть, даже их трое в бизнесе, кстати, она вот главная там. По этим картам. Ну и э, финансы. С, с финансами, как говорится, все в порядке у вас. У вас какой-то стабильный доход. Рыцарь Пентакли, рыцарь это вот поток какой-то. Вот тут стабильно. Вот сказали 20 числа, значит, будут 20 выплачивать вам какую-то сумму. Если это доходы от вашего бизнеса, например, простите. Совсем голос потеряла. То тут вот э, как бы тоже э, у вас стабильные доходы, то есть нету, например, один месяц одна сумма, другой месяц другая, тут вот, какая-то стабильность по, по рыцарю Пентакли. Но рыцарь Пентакли, он еще и медленный. То есть он самый медленный среди всех рыцарей, но он, знаете, такой медленный, но верный. То есть тут как бы, если это человек, которого вы встретили, может быть, тут молодой человек, возрастом, как бы не достигший возраста 40 лет, девы, тельцы, козероги, девы ваш противоположный знак, то тут такая, знаете, во-первых, умеет зарабатывать деньги знает правильно, как с ними обращаться, во что вкладывать эти деньги. Такой, знаете, я сказал, в 12, значит, будет 12, не одну минуту первого, а в 12 такой ответственный человек, человек так, с таким аналитическим умом, как бы человек, на которого можно положиться. Ну, очень хороша вот эта вся история, кстати, для бизнеса. Во-первых, потому что трое людей, может быть, и женщина, тут доходы, и тут вот, знаете, идеи какие-то начать с чистого листа. Если вы тут ушли откуда-то, тут можно начинать. Получили деньги, вложили, какие-то идеи появились, какое то такое, знаете, интерес начать с чистого листа – Тут, если все было мутно как-то, много таких серых карт, то тут, знаете, все честно, справедливо, никаких проблем. То есть туз мечей – это вот карта ясности, открытости, честности, справедливости. Даже если какие-то юридические вопросы были, они тоже могут разрешиться. Все довольно как бы прозрачно вот, по этой карте. Ну и вот для отношений тоже, вы знаете, может быть какие-то... Для отношений, конечно, эта карта в каком плане только может говорить, что я начинаю с чистого листа, с другим человеком, где все чисто, ясно, ну чисто в плане никакого вранья, то есть все, э, не как... все прозрачное, нету никаких секретов, нет никаких тайн, никакой подоплеки. Так тоже может быть. Давайте посмотрим, что добавит к этому раскладу карта Ленорман. Она карта башни. В данном, в Карлоде Ленорман, она не имеет такого драматического значения, как в картах Таро письмо. Ну, можете получить, конечно, какое-то либо уведомление, либо документ, который, который с какими-то такими, знаете, довольно. Плетка, она как бы больно ударяет нас, поэтому с какими-то такими вот можно получить, например, документ из суда о том, что, например, ваш бывший партнер или партнерша подали на развод, а вы, может быть, даже не знали еще об этом. Это вас, конечно, ужалит, ударит, больно. Можно получить, например, документ из вашего бывшего офиса или из какого-то офиса, в котором вам могут, например, отказать в чем-то, что тоже довольно... Как бы тоже будет какие-то такие, знаете, не очень приятные моменты. Да вообще можно извести. Единственное, что карта башни в данном случае – это какой-то офис, это какое-то такое заведение, это важное учреждение какое-то, откуда вы можете получить вот это письмо, то есть документ, даже звонок, может быть. Это времена Левнормана, еще телефонов не было, так что все может быть тут. Ну, что-то довольно такого... Либо вы у вас может быть какой-то конфликт потому что карта плетки это такие горячие обмен обмен какими-то колкостями горячими словами какими-то. Давайте посмотрим, что расскажут нам романтические ангелы. Если вы одиноки и в поисках, дорогие мои, вот для тех, то, пожалуйста, не отчаивайтесь. Ваш вот этот вот душевный союз, он должен состояться, поэтому кто-то, может быть, какие-то... Не забывайте, то есть, про судьбу. Здесь написано, конечно, что можно молиться, можно, можно медитировать. То есть, чтобы... Или посылать посылы какие-то во Вселенную, чтобы Вселен... вселенная это вас не забыла и, когда надо, послала вам правильного человека. Вот так вот. Оракул мудрости для рыб. Дышить. Вот вам, пожалуйста, и <смех> медитация, вот она, вот и как бы дышим, и медитируем, и то, что мы хотим, мы посылаем как бы позывы туда, во Вселенную, чтобы она как бы слышала нас и не забывала про нас. И ваша последняя карта, оракул эзотерический. Замечательная карта. Материальное и спиритуальное благосостояние. То есть тут и финансы, и на душе все хорошо. И я думаю, все ваши трудности, это временные, это жизнь, которая постоянно посылает нам какие-то испытания. Я думаю, что со всеми этими испытаниями вы очень успешно справитесь. Финансово хороший период. И как бы получите вы вот это вот душевное спокойствие, я бы даже так сказала. Ну что ж, мои дорогие, это все, что у меня есть для вас на сегодня. Если вы первый раз на моем канале, пожалуйста, подписывайтесь. И до новых встреч. До свидания.